Всем привет дорогие друзья, хочу вас ознакомить с проектом Суперкопил который работает уже более 10 лет. Как тут можно начать зарабатывать? При регистрации вам дают сразу бонус старта, это 10 бонусных долларов, на эти средства вы начинаете зарабатывать. Но для большего заработка я рекомендую 20, минимум на 20 долларов инвестировать, вам дают. За первый вклад бонус еще 10 долларов. И в общем у вас уже 20 долларов бонусы к и 20 ваш Вы потом как пополняете счет, как пополню счет, переходите в график выплат и создаете инвестицию. Сейчас вам покажу как. начиная с первой недели, как вы видите, вот первая неделя С вкладом 10 долларов вы нажимаете с выплатой через одну неделю 11 долларов на вторую неделю вы создаете вклад 20 долларов с выплатой через две недели 22 доллара и на третий создаете вклад на оставшиеся 10 долларов с выплатой через три недели 11 долларов если вы хотите только 20 долларов инвестировать, то вы каждую вторую неделю делаете еженедельную инвестицию, потом на каждую вторую неделю, и у вас имеется уже пассивный доход, это 2 доллара в неделю и 8 долларов в месяц. Выводить вы можете в любой момент. Ничего сложного тут нету. Заработок надежный, стабильный. Заработать может каждый. Но рекомендую вас минимальная инвестиция всего лишь 20 долларов. Это не такие большие деньги. Покажу вам свои достижения в как видите. У меня высота 5 недель. С кабинетом LSPD. В течение 7 месяцев я начинал тоже с 20 долларов. И постепенно участвовал в акции там, в новогодней прое, в местении пробы, где была повышенная дохода. Как видите, мой теперь пассивный доход это 5 долларов в неделю, 20 долларов в месяц и 240 долларов в год. Положил а я всего лишь тут 70 долларов. И приумножил уже более чем в 2 раза. Так что мой заработок только вверх идет. Я зарабатываю уже пассивный доход. Покажу вам главный свой кабинет. Вот, основной счет это те средства, которые вы можете выводить в любой момент. Предоплата – это те средства которые вы можете создавать на них только инвестиции Промочет он действует 17 неделя. но ну, у меня вот видео промокодик есть он дается на день рождения 100 100 т. на них вы создаете с повышенной доходности свои инвестиции выше 11 неделя выплата недели это сколько ожидается на этой неделе сумма взносов ваши, по вашим программам по вашим всем программам и ожидается выплаты по всем текущим программам как вы видите адаптация пройдет в, в этом месте 16 апреля 2023 года ваш индикатор капитал по всем программам 5496 вклад который я сделал 12570 и текущий ролл как вы видите КС, ваш КСВ 1.17. Индекс взаимопомощи. Как видите, 1.0.360. Сколько я помог проекту. Ну и, соответственно, проект помог мне. Ваша карма в текущий момент 267.78. Как вы видите, в данный момент. Мои программы взаимного финансирования. Как видите, активные программы. Вот, покажу вам пример. Сколько я уже внес, выплата, через сколько ожидается ваш, ну, показывается время и день. Вот, пятница 23.03. И ожидается, сколько выплата. 20 внес, 22 получил. Чем больше инвестируете, тем больше вы, соответственно, зарабатываете в данный момент. Партнерская программа есть, 10% от ваших, ну, от друзей износов. Например, он инвестировал, например, Например, 100 долларов, да? Он инвестировал, создал на них депозиты, и вы получаете уже на основной счет 10 долларов, которые сразу вы можете выводить на свою платежную систему. Тут есть платежная система NixMoney, PerfectMoney и TetaCoin, биржа. Как вы видите, в данный момент. Тут есть еще матрица, партнерочка. Вы можете тоже зарабатывать денежки. Если приглашаете друзей, например, они тоже инвестируют минимум 20 долларов. И за трех человек от 20 долларов, которые инвестируют и создадут на них депозиты, вы закроете матрицу и получите бонус в размере 15 долларов. Ну тут начало ее нужно создать. Тут 1 доллар всего лишь она стоит, как видите, стоимость активации 1 тета. С вашего основного счета. Активация позволяет новому активным партнерам добавляться в активную матрицу. Когда в матрицу добавятся все три партнера, она будет закрыта и вы получите бонус 15 тет. А также будет возвращена стоимость активации матрица 1 доллар. Ну и если у вас нет матрицы, нажимаете создать. Ничего сложного нет. Суперкопилка очень долго и работает. И будет еще долго-долго работать. Так что, друзья, инвестируйте только деньги. Те деньги, которые вам в ближайшее время не нужны. Можно заработать даже с минимальными вложениями. Ну, соответственно, если вы хотите больше зарабатывать, то, соответственно, нужно больше инвестировать, соответственно. Так что, друзья, принимайте участие, зовите друзей, знакомых. Плюс сейчас есть игра Суперпартнеры, в которой можно зарабатывать до 300 долларов. Ежемесячно. Если вы будете приглашать друзей знакомых, они будут инвестировать. Ну, соответственно, вы будете зарабатывать 10% от их вкладов. Плюс будете принимать участие в супер игре. Супер партнеры И у вас есть шанс выиграть 300 долларов. На счет, который вы потом постепенно можете вывести. Всем, друзья, удачных инвестиций. Всем удачи. Всем пока.